Сюда мы приехали с презентацией альбома, который у нас вышел весной. Если не считать облако в штанах, то это четвертая пластинка. И, в общем-то, получается, это как продолжение нашего бесконечного альбома. Потому что у нас вот на альбомы, на наши тексты сквозная нумерация с одного и до плюс бесконечности. Вот. А отличаются они только картинками обложками мы частично записали этот альбом прямо у нас на репетиционной базе потом барабаны мы писали на какой студии винтаж до да. барабаны бас Стрела, писали понимаешь. вот потом а, и а, какого на, на гигантере амп делали гитар Вокал записывали сложно. на Мин <смех> на, <смех> на, на студии. Да. <смех> То есть это все в разных точках происходило. Вот. Эксперимент удался.